Всем привет! С вами Анна Мещерякова. Я хочу сейчас показать вам все возможности, которые есть для того, чтобы дать информацию партнера, партнеру, то есть потенциальному партнеру, да, то есть вашему кандидату личному. Понятно, что трафик это и есть. Трафик все будет идти на основной лендинг ForSage Info, но если вы хотите пригласить своего знакомого, или это человек, ну, не так близко вам знакомый, но по той схеме, по которой мы сейчас работаем в чатах, то именно такую возможность я вам сейчас покажу несколько вариантов. Давайте начнем с самого начала. Вот вы все знаете, как выглядит наш старый сайт, хотя для меня он уже немножко чудно выглядит, потому что я привыкаю, к новому, и для меня он все больше и больше становится понятным, и нам всем в ближайшие вот дни буквально придется уже основательно перейти на новый сайт и работать только с ним. В данный момент у нас и старая версия, и новая версия сайта у всех только по одной причине. Есть еще некоторые недоработки в новой версии, и для того, чтобы работа совершенно не остановилась, да, ну и в частности наши трансляции, которые ежедневно вернутся, э, ведутся, мы можем осуществить это только со старой версии. Друзья мои, с сегодняшнего дня закрыта возможность создания кабинетов на старой версии. Объясню почему. Дело в том, что когда вы создавали ссылку быстрого входа или кабинет, на старой версии, как мы это делали? Вот здесь вот, э -э -э -э, в рабочей тетради, да, заходили вот сюда, и вот здесь вот создавали кабинет. Теперь, как только вы попробуете это сделать, ну, Иван, русское имя, Иванов. Как только вы попытаетесь создать кабинет, у вас будет вот такая вот надпись. «Создание кабинетов на старой версии» больше нет нет такой возможности почему мы это сделали дело в том что у новичков у них нет старой версии у тех людей вот кому вы даете эту ссылку у них нет старой версии у них все открывается только в новой версии и поэтому бывало так что э, вы ссылку человеку отсылаете а у него открывается другой спонсор. Вот из-за этого, да, мы сейчас это все приостановили, запрещено делать. Все равно кто-то пытается, да, сам изобретает велосипед и по-своему создает эти кабинеты. Хотя мы уже несколько раз говорили о том, что создавать кабинеты можно только в новой версии. Поэтому забыли, уходим отсюда и идем на новую версию. Всех наших новичков мы будем заводить только с новой версией форсажа и сейчас я вам покажу как это все работает очень подробно советую вам один раз внимательно посмотреть это видео и потом еще второй третий четвертый раз сколько необходимо пересмотреть и все подробно записать прямо на бумаге с ручкой для того чтобы ничего не напутать чтобы у вас уже форми формировалась привычка все правильно делать поехали Значит, первый вариант. Каким образом это можно делать? Кабинет, рабочая тетрадь. Кабинет, рабочая тетрадь. И здесь, смотрите, есть вот такая вот кнопка «Создать кабинет». Нажимаете сюда. И здесь вводите имя и фамилию вашего кандидата. То есть вы должны их знать. Ну, например... Возьмем такое имя. Имя придумываю. Пусть это будет Ирена наружку Вот такая вот она будет, да. Ирена наружку Вот такой есть символ. Когда вы на него наводите, написано «генерировать из имени и фамилии». Нажали. И смотрите, то есть сразу сам сайт сгенерировал имя и фамилия. Дальше вы должны обязательно знать дату, и, э, дату рождения и месяц рождения вашего кандидата, потому что это будет его паролем для входа на сайт. Это не может быть фиктивная дата, это должна быть настоящая дата. К примеру, пусть в нашем случае это будет 1 февраля. Выбираем тему. Здесь много, очень много различных картинок. Они все очень красивые. Ну вот, я очень люблю море-океан. И я очень люблю просыпаться вот с видом на такой океан. Поэтому выбрали картинку. Цвет кнопки. Если кто-то не знает, что это такое, я вам объясню, где это. хочу желтую. Выбрала. Нажимаю «Создать». Выполнить, да. Все, кабинет создан. Дальше вы берете и вот эту ссылку, которую у вас первая сверху отобразилась, вы ее корректно копируете для того, чтобы не было справа, слева нигде лишних пробелов. И э, вводим мы ее... Сейчас мы вот откроем новую вкладку, эту закроем. Ставить перейти. Когда ваш кандидат, он заходит по этой ссылке. Ой, какая красивая картинка, потрясающая просто. Вот, он должен ввести дату своего рождения. Вот это будет его пароль. И он здесь выбирает 1 февраля. Вот, помните, я желтенькую кнопочку выбирала, да? Вот она, желтенькая. Если вы выберете голубенькую, то фон, соответственно, будет голубенький. Серенькая, значит, серенькая. Вот, и он нажимает «Подтвердить». Все, после этого его сразу перекидывает на страничку Welcome. Вот на эту вот страничку. И здесь э, ему предлагается э, ввести номер телефона. Номер телефона обязательно для того, чтобы ему открылся уже доступ к бизнес-модели. Если не введет номер телефона, доступа к бизнес-модели не будет. Вот, соответственно, здесь он должен ввести номер телефона. Ну, здесь, значит, он ведет свой логин скайпа, да, получит э, запись. Кстати, скорее всего, э, здесь будут изменения. Э, ну, мы сами видим, да, что не очень э, хорошо. То есть сначала должно идти видео Александры, а потом только вот эти вот ну, может быть, что-то здесь, возможно, что-то изменится, да, то есть пока еще не будем об этом говорить, но, возможно, что-то поменяется на этой страничке. Вот, после того, как человек ведет здесь номер телефона, и нажмет «Окей», вот в этот момент к вам на э, вашу рабочую тетрадь придет оповещение о том, что ваш кандидат запросил доступ к бизнес-модели. И входить на этот сайт – для того, чтобы в последующем войти, да, то есть он может не вводить номер телефона, и в таком случае, вот точно по этой ссылке, о, вернее не, не по этой ссылке, а по имени и фамилию, где там была э, ирена понарошку, точка вот по этой ссылке человек и в следующий раз может войти, то есть я не знаю, где вы там ему скинули э, в вайбере, в ватсапе, в скайпе эту ссылку, она у него хранится, и в тот момент, когда он на нее нажмет, вот он э, вот попадет именно на эту страничку, введя при этом дату своего рождения. То есть вот в этом, э, пока он не ведет дату рождения, он на эту страничку «Welcome» не попадет. В тот момент, когда он вводит свой номер телефона и нажимает ⁇ Ок ⁇ у него появляется вторая возможность входа на сайт. То есть, соответственно, его телефон также отобразится в вашей рабочей тетради, как, собственно, и пароль. Вот в данном случае, да, э, помните, мы здесь выбирали 01 1 февраля было. 01 февраля. Февраль – это у нас второй месяц. Значит, 01-02 – это будет пароль этого человека. Ну, если, например, у человека день рождения 28 ноября, то, соответственно, 28.11 – это будет пароль этого человека. Еще раз повторю, с тех пор, как он нажал, вот, набрал вот здесь свой номер телефона в вашей рабочей тетради, это отобразилось, и с этого момента у человека появляется еще возможность ну, если он, допустим, вообще заблудился, да, попал вот на главный лендинг, вот сюда он попал, то он заходит сюда не вот через эту кнопку для партнеров, это только у тех, у кого уже оплачен форсаж, у кого есть стартер-кит, вот, то есть это, это уже вход для партнеров. Этот человек еще никто, он не партнер, соответственно, он входит вот отсюда, Здесь он набирает свой номер телефона, и когда он нажимает Узнать больше, там просят его ввести номер телеф... пароль. Вот, те люди, которые сюда зашли по рекламе с главного Ленда, они вводят сюда пароль из СМС. А этот человек, он сам себе сформировал пароль. И его пароль это число и месяц его рождения. Вот это запомните, пожалуйста. И еще, значит, такой очень важный момент. Как только с того, вернее, с того момента, как человек вот по этой ссылке, которую вы ему создали, по именному входу, то есть по имени и фамилии да, сделали ему сайт, то он уже в базе «Форсажа» вот этот номер «Телефон» хранится. И если человек, ваш кандидат новенький, вообще запутался и будет пробовать ввести свой номер телефона для того, чтобы получить смс, его система не пропустит. То есть это гарантия того, что этот человек, даже запутавшись, не уйдет в рабочую тетрадь к кому-то, да, к тем людям, которые в данный момент нажали кнопочку «Готов общаться». Вот, то есть это так называемая защита от дурака. Вот это тоже очень и очень важно. Теперь давайте, это первый вариант. Я надеюсь, понятно я объяснила, да, каким образом можно создать кабинет. Еще раз, э -э -э, именной сайт человеку. <coughs> то есть через кабинет, рабочая тетрадь. Теперь э -э, второй вариант. Кабинет лендинг нажимаете сюда и вот здесь прям сверху у вас написано for Sage info и посмотрите сколько здесь ссылочек да на данный момент конечно многие вещи еще находятся в разработке потому что э, я знаю каким будет наш форсаж он будет очень он он сейчас крутящий но будет просто отвал башки Реально, мы вчера вот э, с Леонидом Гладких разговаривали, и э, он говорил о том, что люди, у которых 20 лет сетевого опыта, да, они реально плакали, когда видели нашу систему, потому что, ну, поним... когда они это увидели, да, они поняли, что они 20 лет работали, как они жили в пещере, они даже луча солнца не видели. Вы представляете, да, у нас сейчас в руках такая машина для зарабатывания денег, станок для зарабатывания денег. Ладно, э, у меня эмоций очень много по этому поводу. Я обожаю наш форсаж, да, я могу говорить об этом очень долго, но наша цель сейчас посмотреть варианты входа. Смотрите, значит, на данный момент я рекомендую вам пользоваться друг, двумя лендингами. Путешествия и бизнес. Вот эти вот два. По умолчанию, не, прямой вход работает, кстати, да, но я рекомендую вот именно два, путешествия и бизнес. Смотрите, что произойдет. Нажимаем сюда. Вот эту ссылочку, вот эту, которая находится в адресной строке. Ваш логин Forsage Info Flash Travel. Ну, красивое, кстати, название, да, Travel. Вот, я лично его буду использовать сто процентов. Я его поставлю обязательно в себя в Инстаграме. Только сделаю, и вам, ребята, рекомендую, если у кого-то не проходят где-то ссылки, да, делайте через сайт сокращенных ссылок прям можете в любом поисковике написать сократитель ссылок сокращатель ссылок вот здесь вот и и и и и а где тут google L? мне вот он больше всех нравится гугловский ну сокращатель вообще какое слово не про а вот Google, Google, Google. Угу. Вот он, go.gl. И вот смотрите, вот здесь очень круто все это делать. Прям берем, копируем вот эту ссылку, да, копировать. И вот здесь есть сразу, как только вы набрали go.gl, вы вставляете вот сюда ссылочку, которую хотите сократить, и нажимаете вот сюда. И видите, у вас вот такой вот короткий адрес, он уникальный. И вот здесь вот сразу можно э, нажать скопировать, короткий адрес. Все, написано уже, скопировано. Вот здесь превьюшка такая вот отображается. И окей. И что мы делаем? Мы берем, э, вставляем эту ссылку и все. То есть мы ввели короткую ссылку и попали туда, куда надо. Круто! Это очень удобно, эти ссылки практически везде проходят. Вот, так что используйте вот эти вот ссылочки. А, вот такой вот лендинг, ну, что касается тревела, да, он очень красивый. А, вы можете настроить его по своему вкусу. Ну, смотрите, вот я пока что сделала его вот таким я поставила сюда свои фотки, здесь, естественно, командные фотки наших путешествий, да, где мы были. Но чтобы люди видели, что мы, команды, отдыхаем, не просто ты там куда-то поехал один, да, может, ты такой уникальный, вот тебе э, повезло, поехал там один, на жене сэкономил, даже жену с собой не взял там, или мужа не взял, в одиночку там где-то отдыхаешь, чтобы люди видели, что мы, команды, отдыхаем вот э, так что вот есть фотографии которые будут стоять по умолчанию и естественно вы можете разбавить поставить тут какие то свои фотки вот здесь тоже будет сейчас меняться как только программисты закончат основную работу э, здесь тоже будут большие изменения вот сюда вы сможете закачать какое то личное приветствие личный ролик да если у вас есть если нет то берите то что э, есть вот здесь картинки тоже изменится. Сейчас они стоят такие везде одинаковые, тоже все изменится. И покажу вам, где в настройках это делается. Смотрите, вот эти ссылки, да, а вот здесь вот справа «Настройки». Нажимаете на «Настройки», выбираете здесь «Путешествия». Ну, например, мы сейчас на лендинге «Путешествия», поэтому путешествие вам показываю. «Настроить», «Настроить». И здесь, вот, кстати, можно обращение вот здесь вот написать. Оно у вас будет отображаться... Сейчас скажу, где. А -а -а -а. Сейчас, сейчас, сейчас. Я пролистала, наверное, уже. Оно будет вот здесь вот отображаться. То есть можете обращение какое-то вот сюда текстовое написать. Оно будет вот здесь стоять. Я ничего не писала пока, но можете это сделать. Вы можете выбрать 4 фотографии. Пожалуйста, да? Загружайте. Вот здесь будет возможность загрузить свой ролик, ролик номер один. Он будет стоять вот здесь. Вот. И вот здесь три ролика, о... они такие общие, да, можно сделать на весь экран, видите вот. Добро пожаловать в мир бизнеса и финансов. Сегодня мы ответим вам на очень важный вопрос. Почему интернет надо рассматривать как самый перспективный рынок для ведения бизнеса? Да, то есть, здесь, Ни для да, кого не интернет, да, почему интернет это перспективная э, ниша для бизнеса. Ну, э, посмотрите, они по умолчанию стоят эти ролики. Просто зайдите по этой ссылке, просмотрите, пожалуйста, все эти ролики, да, чтобы вы понимали, что будут видеть ваши люди. Вот, это очень и очень важно. Есть отзывы и страничка регистрации. Кстати, регистрация слова тоже уберем. Вот это вот, да, его не будет, потому что ну, никто не любит где-то регистрироваться. Вот, это уберем. Смотрите, вы можете работать точно так же, как сейчас в чатах, как вы при привыкли. Вы можете делать это сами. То есть здесь ничего сложного нет абсолютно. И э, просто я вижу сейчас, да, что очень такая серьезная работа в чатах идет. Вот, и если вы привыкли работать в чатах, да ради бога, вы можете вести человека вот непосредственно э, по системе, по нашей, да, но давая ему вот эту ссылку. Человек здесь пишет свое имя. Пусть у нас будет... Пум-пум-пум-пум-пум. Э, Пусть у нас будет Андрей. Андреев. Мне сегодня что-то Facebook нагадал, что свидание у меня какое-то с Андреем. Поэтому надо... Пусть будет Андрей Андреев. Так, e-mail. Ну, чего мы напишем тут? Андреев. Эндрю. Собака. Ну, пусть будет gmail.com. Написали ээ... e-mail, пишем телефон. То есть, если что-то не ввести, да, вот э, смотрите, мы можем прямо сейчас, вот если человек попытается прямо сейчас нажать «Получить информацию», видите, красным горят поля, заполните поле, заполните поле. Так, ну ладно, мы порядочные, мы будем все писать. Видите, плюсик уже по умолчанию стоит, запутаться невозможно. То есть заполнение этой формы, оно в любом случае будет корректным. И здесь давайте какой-нибудь номер наберем. Ну Вот какой-нибудь вот такой. Пароль 100% нужен, человек придумывает его сам. Ну, можете ему подсказать, порекомендовать. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично, все, управились, чтобы не потерялось ничего. Нажимаем «Получить информацию». В вашей структуре новый приглашенный. Родной такой голос объявил мне сейчас, что в вашей структуре новый приглашенный. Кстати, голосовое оповещение у нас тоже обязательно будет. Как только в вашей структуре появится человек или ваш личный приглашенный, будет такое пуш уведомления да, на рабочий стол выскакивать ну, как ВКонтакте, только ВКонтакте это срабатывает, когда вы на сайт заходите, а это поверх всех окон будет чтобы где бы вы ни находились на какой страничке вы сразу видели, что вам или человек по трафику пришел, да, или у вас кто-то зарегистрировался, прям вот здесь справа будет такое оповещение, круто никто никогда не потеряется и вы в ту же секунду будете все это знать, все Видим хорошо знакомую страничку. Здесь мы уже были, когда зашли с предыдущего, когда мы созда создавали с вами именной сайт. Да? Нас ведь сюда же выкинула? Сюда. вот И у этого человека, у него уже на почту, он же вел свою электронную почту, вел. Ему уже на почту пришло письмо со всеми данными для входа. Там у него есть уже и логин, и пароль. Все у него есть. И, соответственно, этот человек точно так же может входить э, под логином и паролем, вот как я показывала вам э, при создании именного сайта. Все то же самое. Все очень круто, классно. Поэтому э, используйте вот эти вот варианты, которые я вам показала. да Кстати, при создании... Э, я вам сейчас показала... О, Фаталь-эррор. Ну, не надо, не надо, не надо нам фаталь-эрор. Мы уже, в принципе, поняли. И вот там ссылочки, где я вам показывала. Просто сейчас вот в данный момент ведется большая работа. И наши программисты, и дизайнеры, ребята не спят точно так же с нами. Они знают, что нам это нужно еще вчера. И я вам могу сказать, что... Такие системы создаются годами, над ними работают годами. Вот э, наша команда, да, команда и э, лидерский совет, вот команда X э, и в частности вот Эдуард Гринкол, Ариса Гудим и наши программисты э, практически не спят, да, делают все для того, чтобы это как можно быстрее все запустить. Э, безусловно, есть какие-то э, недочеты, которые сейчас выправляются, и как только будет возможность уже запустить трафик, вы первыми об этом узнаете. Поэтому, друзья мои, я вас очень прошу, не задавайте сейчас вопросов, когда уже нам оплачивать трафик. Не оплачивайте пока трафик. Как только можно будет, да, мы сразу дадим команду, мы по всем, по всем, по всем э, чатам сразу напишем. Ваши спонсоры, лидеры ваших команд обязательно в информационные чаты скинут обязательно, в рабочие чаты, мне кажется, в личку все получат сообщения. Вот ваша задача сейчас а, проинформировать всех, кто есть в вашем списке знакомых, о том, что появилась вот такая система. сетевиками сейчас разговаривать вообще просто, что такое а, GNS Global, да, сетевики и так знают. Они знают, что это очень крутая компания. Поэтому с такими людьми разговаривать вообще легко. Им просто нужно дать вот этот ролик. Основной ролик, сайт. где говорится о функционале нашей системы. Потому что когда они его видят, да, у них просто слюни до полу. Это я точно знаю, потому что такой системы нет ни у кого. Система, которая дает людей. Это очень круто. Все. Я вам показала, каким образом нужно делать. И делайте только так. На старой версии, это только если вот что-то вы совсем запутались, совершенно э, не знаете куда пойти, раз переключились на старую версию, пошли посмотрели. Никаких ссылках, э, ссылок там не делать, ничего. Все делаем только на новой версии. С вами была Анна Мещерякова, пока-пока.